Овны, приветствую вас! Сегодня мы посмотрим, что принесет вам месяц май. Начнется он с перехода Плутона в ретроградные движения. Плутон – это планета больших трансформаций. Для вас это 11 дом, это коллективы, это общество, с которым вы ну, не сотрудничаете, а с которым вы взаимодействуете. И плюс это еще и дружеское окружение – так, узлы, узлы у вас попадают на ось, вернее, уже ух, выходят из этой оси второй, восьмой дом. Я думаю, что для многих из вас, то есть вы уже стоите на пороге решения неких финансовых вопросов. В частности, это может касаться и получения наследства, и всего того, что связано с деньгами вашего партнера. но ну, здесь есть некий переворот. Вы знаете, тут еще по узлу указание на то, что вам, что вы имели в предыдущие годы возможность научиться зарабатывать, научиться самостоятельно себя обеспечивать. Ну, у кого такого не было. И не просто зарабатывать, а удерживать заработа, заработанные, Найти тот способ заработка, который вам наиболее приятен, который наиболее эффективен, который наиболее надежен для вас. То есть перейти уже на какой-то некий уровень. Когда узлы поменяют знаки, они как раз перейдут в ваш знак и весы, то здесь для вас уже будут... Другие истории проигрываться, о которых я буду рассказывать в своих дальнейших прогнозах. Ну, а на сегодняшний момент, значит, что мы смотрим. Максимально занят знак тельца будет и рака. Между собой эти две, два знака прекрасно гармонизируют, поскольку между ними образуется секстиль. Это очень приятный такой миловидный аспект. И... Я думаю, что в течение всего месяца вы будете иметь возможность легко решать некие свои финансовые вопросы. Ну и тут не только месяц, а еще и ближайший год добавится, поскольку Юпитер будет идти все время по вашему символическому второму дому. Так вот, давайте по порядку. Четвертого, пятого. Венера принесет вам радость и удовольствие. чего? Так, но вы прям будете преисполнены оптимизмом. Может быть, вы влюбитесь Смотрите, влюбленность где-то в поездке по переписке, где-то где вы будете передвигаться в автомобиле, может быть, кстати, приобретение автомобиля, дорогое очень ну, улучшение своего самочувствия, дорогая покупка, что-то, что вас очень сильно порадует и повеселит. 5-2 числа произойдет полнолуние. Для вас эта сфера, значит, Скорпион, она связана с Восьмым Домом. Здесь, возможно, какие-то трансформации, в первую очередь, переживания Связанные с вашими близкими женщинами. И могут быть еще, знаете, сны к вам приходить, потому что Восьмой Дом ⁇ это потусторонняя луна, это чувствование, вещи сны. Желательно эти дни быть максимально... Ну, подальше от употребления спиртных напитков, не входить в измененное состояние. 7 числа Венера переходит в Рак. В Раке она такая очень чувственная, домашняя, такая комфортная, любящая, чтобы ей уделяли внимание. Для вас это раз, два, три, четыре сфера семьи, поэтому... Вы будете максимально привязаны с начиная с 7 числа на ближайшие три недели к делам своего дома. Конечно, вас всех будет очень сильно тянуть, побыть со своими близкими, пообщаться с ними, что-то для них сделать приятное, что-то сделать хорошее для своего дома, для своей семьи. И с 10 по 19 Меркурий, планета общения, передвижения, контактов. Он будет весь месяц находиться в благоприятном положении. Он будет... Ну, знаете, он либо будет нейтральным либо будет благоприятным гармоничным и если до 15 числа он будет давать вам возможности закончиться со старыми вопросами, доделать их и получить за это очень хорошее материальное вознаграждение, то начиная с 16 уже новые задачи когда он станет директным будут приносить вам определенный ощутимый материальный результат с 16 числа что тут у нас? Юпитер переходит в телец Юпитер это расширение Там, где Юпитер, там всегда всего намного Значит, будет Тем более, знак телец, он с чем связан? Продукты питания Животного и растительного происхождения Вот те, кто занят В данных сферах Те получат самый лучший Результат Больше всего заработают И получится удержать, то есть не просто заработать, а накопить накопить заработанное так, ну, сельское хозяйство крупы ну, все, что касается земли, животных домашних так еще Юпитер будет идти на соединение с Меркурием, а это значит, что будет чего-то очень много знаете, ваш язык вас, ну, Ваше общение, ваш контакт у нас повышенный Приведет к тому, что у вас получится Привлечь себе как можно больше клиентов Покупателей, соответственно и денежек Теперь с 19-го 19 числа состоится Новолуние в этом же Тельце Это плюс еще один балл К тому, чтобы продвигать вопросы, ну, дела, связанные с бизнесом, с финансами, с получением а, большей прибыли. И 20 числа у нас Марс планета активности, войны, завоеваний. Она переходит в лев. Во Льве она, конечно, любит брать инициативу в свои руки. Она очень активная, она смелая, она ничего не боится. Но значит, 19, 20, 21, 22, 23 будет формироваться, то есть уточняться вот этот вот квадрат, видите, который образован несколькими квадратами. Большой квадрат образован малыми квадратами, и они еще между собой в кресте. Это говорит об очень напряженной эмоциональной атмосфере на небе, что, несомненно, может влиять еще и на жизнь каждого отдельного человека. Для вас это будет взаимосвязь Второй, восьмой дом То свои деньги, чужие ресурсы Ну и плюс очень сильное напряжение По сфере 5 пятый, пятый дом И Так, если это девятый так, Десятый, одиннадцатый, по-моему да. да, одиннадцатый, пятый, одиннадцатый Любовь, дружба Дети, коллективы Ну, здесь вот что-то, что-то такое Любовь Увлечением. ну, знаете, аспект указывает на некие разрывы, возможно, выход из какого-то коллектива, ну, понаблюдайте, что у вас будет происходить. 21-го солнце переходит знак зодиака близнецы, начинается период близнецов, и заканчивается месяц 22-25 числа Благоприятным аспектом Ой, 25-26 Венера сформирует благоприятный аспект Курану в вашем втором доме А это значит Раз, два, три, четыре Произойдут какие-то приятные события Связанные с вашей семьей Может быть подарок Может быть какой-то ну, у кого-то зачатие, у кого-то знакомство У кого-то праздник большой будет в этих датах ну, Оно будет кратковременное, но что-то очень-очень приятное Может быть даже знакомство с кем-то недалеко, вблизи вашего дома Причем еще и человек будет такой Ну, ну например, придет проверять к вам там счетчики Или принесет вам какую-то квитанцию бы платить чего-то И вы таким образом с ним познакомитесь Ну что, желаю вам благоприятного месяца Кому было интересно, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.